Омут памяти кипит воспоминаниями прошлыми, одни случились наяву, другие были ложными. Их омут рассоединит, добавит рациональности, ведь он способен отделить ожидания от реальности. Привет, я Забавка Фальшпушкина. Сегодня моя очередь вам рассказывать историю. Помните это избитое клише? когда группа ничего не подозревающих студентов отправляется на отдых, и с ними случается что-то страшное. А знаете, как люди с бурной фантазией дорисовывают у себя в голове события и потом не в состоянии отличить реальность от вымысла? Вот сейчас я вам расскажу, что из этого иногда выходит. В омут памяти вношу историю недавнюю. Историю реальную или виртуальную. Пусть омут разграничит реальность от пустого ожидания и покажет все детали из уголков моего сознания. О, мама, привет! А я тут суп готовлю. Ты голодная? Совсем с ума сошла, замуж пора В общем, решили мы с друзьями провести выходные на природе. И вот в момент отъезда я потеряла ключи. Так, подожди и соберись. Ключи, скорее всего, в самом неожиданном месте. В морозилку загляни. В морозилку? Ты за дур у меня что ли? Да. Бывает. Моя новенькая Феррари, Орча мотором, двинулась в путь. Мы с друзьями настолько близки, что можно только позавидовать. Избавившись от лишнего балласта, мой автомобиль эффектно притормозил. Привет! Привет, ой, похоже, придется подвинуться. Ну что ж. Тесноте да не в обиде. Городской пейзаж сменился зеленью, в теплых лучах заходящего солнца. Мы прибыли в наш отель Делюкс. Звенели бокалы шампанского, ветер доносил легкий джаз. Место оказалось не совсем тем, на что мы рассчитывали. Ну ладно, для одного вечера сойдет. <связывая> Вечер проходил очень душевно. От красоты тостов наворачивались слезы на глаза. Пусть все заботы испарятся и все мечты осуществятся. Давайте выпьем мы за то, чтобы все было хорошо. Хм, или может быть они наворачивались от чего-то другого? Я пью до да, да. за тех, кто тут-то, а. за тех, кто там, а. я не пью. А если вы вот тут-то а здесь, а, то пусть все те идут в пи... Хочу в туалет, но боюсь. Что такое? тебя подождать, пока ты сходишь в туалет. Я уже сходила, пока убегала. Солнце солнца золотого тьмы скрыла пелена И между нами сно Ждем, ночь пройдет, пройдет порань на сонное, солнце зайдет. Скинем, и с улыбкой и веселой, пойдем с рыкачем в А мы пологать, назад да закатаем рукава, мы Чикаго. Рас... Вечер подходил к концу, и мы очень цивилизованно собрали бутылки и мусор в пластиковый пакет. Блекла светила луна. Можешь отнести мусор в контейнер, пожалуйста? <звук> Завтра выброшу. Это же мусор. Кому он нужен? Участники вечера отправились на отдых. И ничто не нарушало их покой. Но вдруг... После такой кошмарной ночи эх, пришлось сушить и спальный мешок. А хотите узнать, что на самом деле происходило в ту ночь на поляне? В общем, чего только не случается в больном воображении. Всем привет! Давненько не виделись. Надеюсь, вы по нам немножко соскучились, потому что мы по вам соскучились очень сильно. Огромное спасибо за просмотр, а также заранее спасибо за лайк, если этот шедевр вам понравился. Не забывайте репостить видео в соцсетках и сообщать мне об этом в ВК. Таким образом вы попадете в список наших чемпионов репоста. А также подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали. Авторы лучших комментариев попадут в следующий мультфильм. Мы с Забавкой приготовили сюрприз для истинных ценителей нашего творчества. У нас есть альтернативная версия этой истории, с немножечко другим окончанием. Забавка запретила мне публиковать эту версию на канале, в силу трешовости его концовки. Но поверьте мне, она стоит того, чтобы ее посмотреть. Особенно ее оценят ценители черного юмора. Также у нас есть полная версия видеоклипа на песню «Луч солнца золотое», которая ограничена только одним куплетом и припевом в основном мультфильме. Если вы хотите все это посмотреть, то можете угостить нас символическим кофейком через Donation Alerts, там внизу по ссылке. Укажите, пожалуйста, свой mail в сообщении, и таким образом я пришлю вам дополнительный контент, и плюс ко всему прочему я пришлю вам бонус. Наш забавкой подкаст, в котором мы рассказываем, как мы делаем мультфильмы, и в частности расскажем историю этого мульта. Вам от нас дополнительный контент, а нам от вас капучинка, потому что мы с забавкой работаем исключительно на кофе. Что-то я заболтался совсем, ладненько, увидимся в следующем мультфильме, если работа и учеба не загонят меня преждевременно в гроб. А -а -а, Когда-нибудь брошу все к чертям и уйду на YouTube на 100%.